Привет. Меня часто спрашивают, работают ли реально те технологии, которые я предлагаю в реальных кризисных ситуациях. А они, конечно, нигде больше не работают, потому что реальная кризисная ситуация, она для каждого человека своя. Да? Совершенно не обязательно, чтобы произошло какое-то большое сложное событие в мире для того, чтобы этого достаточно, чтобы это касалось одного человека. Потому что когда на человека заводит. Уголовное дело его втягивают в какие-то очень неприятные такие большие истории с криминалом или силовиками, да, по ошибке, по недоразумению или специально. Для него точно так же рушится весь мир, как и для всех остальных. И единственное, что вот в этих длящихся, длительных, сложных, тяжелых ситуациях реально помогает, это помнить о том, а по поводу чего люди переживают. Потому что я буквально вот сегодня разговаривал со своим другом, и он говорит, что вот, я бы хотел уехать, но я не могу уехать, потому что у меня семья, да, как же я буду без них? Я говорю, скажи, пожалуйста, а сколько ты времени с ними общаешься в последние две недели? Сколько времени ты реально провел со своими детьми, обнимая жену, наслаждаясь ими, и да, в, вот, в качественное время вместе? Потому что а, как только нам становится больно, и когда страх или какие-то тяжелые переживания вот полностью все внутри затмевают, возникает это забвение благодарности. Мы забываем, что мы боимся потерять что-то очень важное и ценное для себя. Но это важное и ценное мы перестаем уделять внимание тому, чтобы им наслаждаться, его ценить, быть благодарным себе и судьбе а, за то, что оно и есть. И вот эта практика благодарности, когда вам становится реально страшно, когда вам становится реально тяжело, эта практика благодарности за то, что в данный момент это для вас есть, за то, что это было уже так длительно в вашей жизни, и что это обладает такой ценностью и красотой для вас. Она является самой важной, она дает возможность вытеснить из тела ну, вот эти вот, тупые, болезненные, истерические переживания, которые абсолютно неконтролируемы и с ними действительно мало что можно сделать. То есть наш мозг не умеет перестать что-то, он может взять одно и поменять это на другое. И если место в вашем сердце, в вашем внимании, в вашем уме занято благодарностью, занято радостью, наслаждением, вот этим смакованием да, в каждый данный момент, то там не остается много места для того, чтобы действительно как-то плохо переживать. И вы можете поддерживать качественное состояние. И это качественное состояние вам позволит справиться с той частью ситуации, которая от вас действительно зависит. Как минимум, вы не будете разрушать свое здоровье. Как минимум, вы будете сберегать свои существующие отношения. Как максимум, вы сможете увидеть те возможности, и окна, и шансы, которые открываются для вас так, чтобы схватиться за них и да, использовать их в своих интересах. Поэтому здесь, наверное, это самое важное. По-моему, это был Амаз Нобелевский лауреат. Он заболел раком, и он, он отказывался разговаривать с людьми, которые его жалели, которые как-то там сидели, не знали, что сказать. Он продолжал общаться только с теми друзьями, которые продолжали с ним вести дружеское общение, так как будто бы вот, ну, все в порядке, потому что в этот конкретный момент все в порядке. Он говорит, я не хочу, у меня осталось мало месяцев, я не хочу, чтобы кто-то у меня отнял эти месяцы еще на какие-то сожаления, на то, чтобы грустно сидеть, молчать, вздыхать по поводу меня и, и все такое. Я считаю, что это одно из самых мудрых решений. Счастья вам.